Что случилось? Что с тобой? Все в порядке. Со мной все в порядке. Занят? Заходи. Я из общаги, где бандитов постреляли, мужичка привез. Говорит, видел одного парня. Парня? Не он. Точно? Вы уверены? Точно не он. Тут посимпатичнее, что ли, был. Хорошо. Спасибо. По коридору до конца да. и на Лаврентьев. В аэропорт собрался? Да. Ты уж им понравься, пожалуйста. Хорошо, я вас понял, я постараюсь. Постарайся, милый. Лаврентьев? Да, это я. Майор Волков, ФСБ. Вам сообщили обо мне и моих людях? Мне сообщили о необходимости встретить вас. Больше я никаких инструкций не получал. Мне порочено провести расследование обстоятельств дела о нападении на лагерь нефтяников. Кто из местных сейчас занимается этим? Да, в общем, никто. Была команда из Москвы приостановить расследование. Ясно. В связи. Ясно. Значит, завтра в 10 утра соберите всех, кто принимал участие в следственных мероприятиях. И подготовьте все документы. Хорошо? Хорошо. Да, майор. Вам известен человек по имени Алексей Ковалев? Да, конечно, я его знаю. Сделайте так, чтобы он завтра тоже был. Я постараюсь. Как? Я говорю, я постараюсь. Ага. -а -а. Полетели? Белые лебеди. Тебе надо поговорить с Мишей. Я боюсь, а вдруг Сашка что-нибудь натворил? Чем более надо поговорить, пока не поздно. Мне страшно. Лен, ведь все хорошо у нас. Ничего не понимают. А хочешь, оставайся сегодня у меня. А утром Мишки позвонишь. Да все будет хорошо. Слышишь? Давай руку. Где шатаешься? А чего? Чего? Сядь, поешь. Не хочу. Иди сюда. Сядь. Я не люблю гречку. Ты не спрашивай, что ты там любишь, что ты не любишь. Ешь, что тебе дают. Ты понял? Нет? Отпусти, я расскажу Филиппу. Ч ⁇ так они Я что сказал я сейчас? Ну ладно, ничего страшного. Слушай, что ты ко мне привязался? Чего ты на меня орешь? Я тебе что-то плохое сделал, что? -то? Ничего. Ну, вот. я, может, познакомиться хочу? Я не хочу. А что, тебе не нравлюсь, что? Ли? Не очень. Ну и ладно, тогда просто провожу тебя и все. Уже проводил? Мы так прикинули, квартира около десятки будет стоить. Сначала будем снимать, там посмотрим. Очень хочется уже уехать отсюда. Сколько сахара? Три. Я просто хочу помочь тебе узнать правду. Ты ведь поэтому дочь больше здесь? Что ты здесь делаешь? У меня принтер сломался. И поэтому решил воспользоваться моим. Я вообще-то хотел распечатать на ресепшене, но увидел, что у вас свет горит, и дверь открыта. Извините. Дело, мягко говоря, непростое. Какие версии прорабатывали? Если честно, как таковых версий нет. Так не бывает. Что удалось установить? Иваныч, 2 июня около 24.00 на лагерь нефтяников было совершено нападение одним человеком или группой лиц. В результате чего восемь человек были убиты на месте, двое пропали без вести. Впоследствии тело одного из пропавших кто-то подбросил на место преступления. Единственный выживший нефтяник на следующий день сбежал из больницы. В данный момент ведутся его поиски. В лагере что-нибудь нашли? Никаких следов и отпечатков не обнаружено за исключением небольшого пятна крови, не принадлежащей ни одному из потерпевших. После анализа ДНК было установлено, что данная кровь принадлежит гаплогруппе С, свойственной монголоидной расе, из чего сделали вывод, что, возможно, нападавший принадлежал к местной этнической группе. Орудие убийства? Все раны нанесены не неустановленным холодным оружием так дальше все как-то все на данный момент пока все ну не может быть чтобы вообще леслены что же они по воздуху что ли прилетели получается что так Ну, хорошо. Пока все свободны. Ковалева нашли? Да, обещал подъехать. И давайте без лишней эмоциональности. Конечно. Лаврентьев, ты меня услышал? А как же? Это не то, Ширийского бумажки. Передай Лавренчу, ему едет ФСБ. Мы предлагаем вам записаться на вахту, работа на которой начнется в понедельник. А, отметить ну, как? что ну, работы так, как будут оплачены по двойной ставке <смешно> безопасность гарантируем <смешно> постой постой если безопасность гарантируете так чешь тогда вторая ставка а мужики верно <смешно> да вы что последний отсюда подожди <смешно> чего <смешно> <смешно> <смешно> а да если мы не будем разрабатывать привольные <смешно> <смешно> те буровые на весь сезон да, законсервируют. Да, ладно, все, все ведь без работы останемся. Да пошел, Анкеты вон на столе. Заполните. Ничего, ничего. Человек 10 как-нибудь соберем. Но... Мы надеемся на вас. Завтра к вечеру вахта должна быть сформирована. Ну так я не понял, что с Ковалевым? Не знаю. Обещал подъехать. И он? Послушайте, майор, почему вы со мной разговариваете так, как будто я вам лично что-то должен? Как? Ковалев подъехал. Привет. Алексей, познакомься. Майор Волков из Москвы. Ковалев. Мне бы хотелось о чем расспросить вас. Пожалуйста. Здравствуйте. А Илья дома? Заболел Илья. Что-то серьезное? Да нет, все нормально. А можно к нему? Он сейчас спит. Ну хорошо, привет ему от меня передавайте, пусть выздоравливает. Елена Николаевна. Найдите Филиппа. Скажите, чтоб домой пришел. Ты с кем там разговариваешь? Уходите отсюда! Я же вам сказала, уходите! Здравствуйте. А вы возьмите вот этот. Спасибо. спасибо. Пожалуйста. И вам спасибо. Сколько стоит? 150. Мне mm -hmm. впритык. Ой, спасибо, что ты сдачу. Спасибо. Ответь. Да нет, это не срочно. Что думаешь про лаврентио это у него про меня тоже спрашивал а как же ну и чего он сказал да так ничего особенного мутный он какой-то ну да есть такое Хорошо. Спасибо. Так иногда побаливает. Ну, в принципе, нормально. Служишь. что делать, Леша? Кому еще вояки нужны? Как жена? Отлично. В прошлом году вышла замуж. Извините. Ну разошлись нормально? Нормально. Разменили квартиру и все. Квартира хорошая. Хорошая. Правда, это муж ни разу не был. Ладно. Рассказывай, что у вас за хрень творится? На буровой не ходи. Опасно. Не могу, Леш. Задачу поставили. Выполнять надо. Ну, тогда как знаешь. За нас с тобой никому не рассказывай, ладно? рискового твоего на причастность проверяем и меня тоже а как же поэтому нехорошо, что ты здесь странно странно спасибо олег да и береги руку второй раз пришивать ее не было Я утром достал из почтового а. ящика, вечером заберу. Нет, уж, лучше я сам, спасибо. Ты капка. Папа. Я открою. Привет. Ничего, стоишь. Приходи. Наташа, кто там? Здрасте. Здрасте. Наташа, кто это? А, это папа мой друг. А. а у друга есть имя. Ну что, ты молчишь, представься? А, Филипп, очень приятно. А, очень приятно, Филипп. Яков Александрович. Филипп. Так, все, папочка, мы ушли? Mm -hmm. Mm -hmm. До свидания. До свидания. Я тебе вечером позвоню. Хорошо. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Ты кто такой? В смысле? Ну, там, бездельник, работяга, бандит. <связывая> ну, что-то... Что-то... Средний между всем этим. Понятно. Значит так, так давай без обид. Давай. Меня интересуют серьезные отношения. Я хочу замуж тратить время на всяких сомнительных персонажей вроде тебя, я не собираюсь. Если я в тебя ошибаюсь, у тебя есть пять секунд, чтобы меня переубедить. Все хорошо. с С это вы переписываетесь, Павел Плацович? ТЕЛЕФОННЫЙ там? Здорово. Здорово. Кошу будешь? Слушай, я ненадолго. Что стряслось? Можешь ящик взломать? Телочка. Вроде того. Да, часть парней. Работа много. А можно сегодня? Можно сегодня? Да. Привет, ты не занят? Привет. Заходи. Садись. Говорил с Верой? Да. Что думаешь? Не знаю, Лена, я звонил Саше, он не берет трубку. Вера очень переживает. Не беспокойся, я разберусь. А, слушай, а ты не знаешь, как найти Филиппа Неволенного? А тебе он зачем? Илья приболел, хочет его увидеть. Я не знаю, я его уже несколько дней не видел. Ты зашел к нему навести Илью? Отец, я сейчас занят, дел много. Но я скажу Остапенко, он разберется. Спасибо. Слушай, может быть, вечером сходим куда-нибудь? Ты же занят. Я подумал, Давно не виделись и… Не надо, Миш. Лена! Он спит с Катей. Ну, с главврачом из Первой Градской. Кто? Ковалев твой. Вечером заезжаю к ней домой по делам. Он у нее. Странно, правда? А зачем ты мне это говоришь? Я прошу тебя, не делай такое лицо. Я просто хотел тебя предупредить. And От Ковалев. Я сейчас в городе видел Бондаря, он уехал на Тамарином джипе. Как что? Давай план э, перехват. Не понял? Как это понимать? Я тебе уже все сказал. Я не имею в данный момент таких полномочий. Это как то Послушай, я сейчас даже отлить не могу без разрешения Волкова. Почти весь личный состав на Буровой. Ты хочешь, чтобы все это закончилось? Тебе дать его номер? Спасибо, у меня есть. Поехали. Чувствуешь? Нет. Вот и я не чувствую. Будто оно остановилось, притаилось и ждет чего-то. Да ладно, не переживай. Найдет сон. Что ты вообще здесь делаешь, а? Зачем тебе эта дыра? Такое вообще бывает? Где это любовь? А, Лен? Знаешь, если я уеду отсюда, эта точка на карте с твоим кафе на причале будет мучить меня всю жизнь. Жалеешь, что приехала? Нет. Уже нет. очень странно, Лен. Я тебя вообще не понимаю. Понимаешь? Вообще. Ладно. Нормально все будет. По-другому ведь не может быть, да? Поздно уже. Хочешь, давай опять ко мне? Не, я домой. Сашку буду ждать. Ты где был? Яков Александрович. Вам повезло. Мне удалось найти немало интересного по вашему запросу. Надеюсь, эти материалы помогут вам в вашем деле. Искренне ваш А.А. Заболотный. Если кто-то есть, я вас не, не вижу. Чтобы от меня хотеть. Мару себя? Ее. Ё... Прости. Где он? Ваш муж? Зачем он тебе? Мне нужно помочь одному человеку. Найти золото? Найти себя. Вы когда-нибудь видели такую письменность? Это написал мой дед. Он служил у Терентьева. С папой что-то случилось.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 контакт Привет. Привет. Как дела? У меня хорошо. У тебя как? Да нормально все. Мы Саш только что встретились. Что ему передать? Да, скажи ему, что мне нужна его помощь. Завтра утром я к вам заеду. Хорошо. Миша звонил. Сказал, ему нужна твоя помощь. Поехали домой уже, а? Идешь. жизни ничего не угрожает. Ему просто нужен покой. Приходите завтра. Извините. Я довезу тебя до дома. Все будет хорошо. Я уж думал с тобой что-то случилось. Где-то была. С Верой. Понятно. А ты? А я в больницу ездил. Mm -hmm. Здорово. Навестить кого-то, я так понимаю. Ну, и типа того. Ну и как у нее дела? Кого? Прости, меня это не касается. Это твое дело. Мара все это время у себя дома скрывала Бондаря. Я его сегодня в городе видел. И точнее все. На Архивариуса напали. Я думаю, это тот же, кто пробрался к нам в дом и выкрал все документы. Ну откуда он мог знать, что Архивариус обладает какой-то информацией? Не знаю. Про документы знали только ты. Я. Я никому не говорила. А значит, за нами следили. Или следят постоянно. Поэтому пока все это не закончится, я поживу у тебя. Хорошо? Давай, давай, субит. Андрей пропал. Чекай. Будут людей. Будем искать. Выключи уже эту хрень! твою личную почту. Там ничего такого нет. Там есть письмо по поводу человека в Белогорске. Черт. Ага. Подумай, кто бы это мог сделать. А я пока займусь хакером, если ты не против, конечно. Я так рад вас видеть, Простите меня. Я вас так любил. Что, Александр, что вы, вы мне извините? Я втянул в такую историю. Это были уникальные документы. Некоторые я успел прочитать. Понятно, вы только не волнуйтесь. Терентьев был приближен к генералу Капелю. Он даже участвовал в перезахоронении его останков в хребе. Но это не самое интересное. В Ростов-на-Донужина Терентьева приехала. Не только с малолетним сыном, но и со служанкой. Которая была югогиркой. Да, я знаю, у служил служила семья, а в поход он взял только одного службы. Силентьева служанка. Теперь понятно, кто писал письма. Скажите, среди бумаг были еще письма на Юкогирском? агирскому Целых четыре. Яков Александрович, вы хоть видели, кто напал на вас? Здравствуйте. О, добрый день. А вы к Илье пришли, да? Да. А он в магазин ушел. Ну, Он сейчас придет. Вы проходите в дом. Ваша жена? А я не знаю. Чай будете? Лучше воды. Саживайтесь, не стесняйтесь. А это Филипп? А. С вами все в порядке? Жарко. Пойдемте на свежий воздух. Привет. Я... А, Леша, тут, пожалуйста, не надо. Я девочка взрослая. Только не подумай. Ты меня не слышишь? Все хорошо, все понятно. Занимайся своими делами. Или тебе опять моя помощь нужна? Нет. Тогда пока. Миш, передавай привет. Выходи. А что здесь? Выходи, говорю. Иди. Зачем? Да ты не бойся, Сань. Топай давай. Что ты предлагаешь? А? Закрыть тебя? За что? Ты завалил постовых? Нет. Ты был в больнице? Тогда ночью? Нет. Нет? Ты сказал нет? Откуда ты знаешь про что я? Я не знаю. лишь ты быстро, Санек. Быстрее, чем я. Неужели ты подумал, что я настолько глуп? Это был ты и мой родной. Еще раз. Соврешь мне, я выстрелю. Ты слышал? Ты меня услышал? Да. Рассказывай! Что рассказывай? Ты завалил пустовых? Нет. Нет, клянусь ты не Да Филипп ты. Тогда в больнице с тобой он был? Сучонок. Где он сейчас знаешь? Тех двоих ты убрал. Прекрасно. Теперь ты понимаешь, Саня, какая ситуация? Проще спустить курок, ей-богу. А что, с Верой будет? Как? С Верой? Не смеши меня, Саня. Тебя это действительно беспокоит? Беспокоит. Нет, Санек, тебя беспокоит только твоя собственная А вот меня беспокоит, если я тебя закрою, баба ни с чем останется. Имущество конфискуют, мужика нет и позорно всю жизнь. Так что давай, прыгай вниз. Прыгай! Прыгай, я сказал! Я понял, что тут смешного. А, прости. Все нормально. Фу. Давай. Давай. Сейчас. Фу. Фу. Стреляй. Фу. Убей меня. А? Чи ты уставился? Смешной ты, Михаил Аркадьевич. Старшего брата не заигрался, а? Может, не верит дело-то. Может, какая-то другая причина есть. Может, боишься, что ли, на мне достанется, а не тебе. А? А, а -а -а -а -а -а -а. Ты чего не уехал? А не уехал. Из-за нее ]来? что ли? Ага. Ты это слышала? Я тебе потом перезвоню, хорошо? Зайдешь ко мне сегодня? Обязательно. Я ведь тебя только попугать хотел, Санек. А теперь даже не знаю. Изо всех сил стараюсь понять, но вот зачем ты нам теперь нужен? Ну вот зачем? Вера, зачем он нам нужен? Ты знаешь? Я вот не знаю! Пока, Саня. Одна. Замолчи. Фу. Почему? Фу. Чем я хуже не я. Значит так, поступаем двумя группами с интервалом 10 минут. Вы пойдете по левому берегу, ну по правому. Есть. Сереж, связь наладили? Олег. Ребят, пропустите. Пустите. <как> ну, случилось что? Случилось. А я тебе предупреждал, что так и будет. Один из моих пропал. Знаешь, Олег, самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это вернуться в лагерь и усилить охрану. Они сами к тебе придут. Да кто они-то? Злые духи. Леша, я боевой офицер. Какие духи? Очень злые. Выступаем. Она же умер, Олег. Мы своих не бросаем. Я с вами. А не боишься? А я же боюсь. Антон, дай ему хоть пистолет, что ли. Влюбился? Да. Жениться хочу. Ну, давай, заходи. Ты где, вера, значит так ничего не бойся. Все будет в порядке, вот увидишь. Я хочу, как раньше. А что было хорошим? Я предлагал тебе начать все сначала, а ты отказалась. Не могу. Люблю его. Ну все, все, все, успокойся. Что-нибудь придумаем. Как-нибудь договоримся. Надо искать Филиппа. Вера. Без меня к нему не ходи, поняла? Я вернулся недавно. Надолго? Да нет, через парней уже. Куда? Куда все? В Москву. Зачем? Поехали со мной. Увидишь. Но у него нет никого, кроме меня. А у тебя есть кто-нибудь? Да, младший брат. Ну и ты теперь. Ну и что, ты вот так вот запросто нас тут оставишь? Тма, иди сюда. Давай, объявляй в розыск Филиппа Неволена. В каком делу? По делу банды. Ага. Да, бери Остапенко и поезжайте к нему в Привольное. Есть. Я было с Сашкой? Вер. Отвечай! Прости, я должна была сразу тебе все рассказать. Что бы он тебе не сказал, не верь ему. Заткнись! Заткнись! Не говори ни слова! Не надо! ты обычная шлюха, ты думаешь, я не знаю, что ты моему брату давала, пока еще Серега жив был? Это не правда! Теперь Саню моего ты да? Ты с... счастливый надо жить дальше ты слышишь меня А где? Не знаю. Мать? На почту пошла. Молоток, давай. На кухню двинул. Через несколько дней я уеду. Или я с матерью останутся здесь. Только я устроюсь, я заберу Илю с собой. Это понятно? Я вам оставлю денег и буду присылать каждый месяц. Если ей не понравится, как с ним здесь обращались, я приеду. Я спрошу, ты меня понял? Понял. Сын дома. А какой из? Филипп. Не. Мы можем пройти? Чего ты долго открываешь, Коль? Да я в дальней комнате был, я не слышал. Сигнал слабый. Осталось чуть больше километра. Связь? Есть. Полсотни первой. Полсотни первой. Есть столица. Сотни первый, полсотни первый, я столица. Mm -hmm. Полсотни первый, полсотни первый, я столица. Двигаемся дальше. Объектка. Коля Филиппа дома нет? До пару дней как уж. А. Чего, не говорил, куда ушел? Да не. где в город уехала а сын Человек, как тебя зовут? Меня Филипп зовут. Тёма. Очень приятно, Тёма. Короче, мы пока с тобой будем думать, кто кого. После умрет мне бы это очень хотелось тебе. Тоже. Ну вот хорошо. Короче, мое приложение такое, ты сейчас его забираешь, сажаешь в машину и везешь в больницу. Я мешать не буду, я слово даю. Не могу. Тюма, у тебя баба есть? Да. А у Кости жена и сына два. А вот теперь прикинь, Тём, тебе сегодня придется жене к жене его пойти и сказать, что муж ее геройский погиб. Ты чувствуешь, ты будешь. Хреново. А знаешь почему? Потому что мысль тебя будет мучить, что ты мог его спасти. Понял меня или нет? А ты поскорь, Подумай, пожалуйста. Ладно. Блин, Русь, ты меня слышишь? Срочно подрывайся. И давай в центр. Что случилось? Да у меня дома кто-то был. Короче, неважно, потом объясню. Понял? Давай, на Таганке. Через час. Хорошо. Балкон есть. Мансарда. Мансарда, так мансарда. Привет. Филипп, все в порядке? Филипп! Филипп! Да что с тобой? Что желаете? Воды будет, Москва большая деревня. Что простите? Не спится, Игорю, да. Ха -ха. А где тоже в последнее время особенно бессонница одарила. Говорят, ромашку чай поможет. Что? Амашку, чей? Правда, не знал. Ой. ну хорошо, что я тебе встретил. Я хотел тебя спросить, ты там никаких глупостей не натворил, хороший мой. В каком смысле? Кому я еще известен содержимое этого письма? Это тебе. Ты их честно заработал. Конечно, логичнее было бы отдать эти деньги какому-нибудь нехорошему дяде, чтобы избавиться от тебя. Но почему-то мне стало тебя очень жалко. Я подумал, что... Отдам их тебе. Бери. Ты же у нас умный парень, да? 50 метров прошу прощения конечно небольшой специалист мы во враге разве это не опасно тихо там есть что-то